Всем привет и добро пожаловать в новый eBitok. Мы приготовили для вас еще одно мини-обновление. Но не переживайте, летом выйдет очень большое обновление. Итак, погнали! Во-первых, появится новый сезон ⁇ Золотая электрика ⁇ а также добавлен раздел ⁇ Новости ⁇ где вы сможете посмотреть информацию о текущей версии, а также посмотреть eBitok. Следующее, что мы изменили это экран выбора режима, он стал красивее, а также через три дня после обновления начнется новый чемпионат. А еще мы переработали систему скинов, теперь будут сезонные скины, а также постоянные, которые будут в игре всегда вне зависимости от сезонов. А также мы переработали окно информации, и добавили кнопку YouTube, нажав на нее вы сможете перейти на наш канал. Всем пока и всем удачи, увидимся в июне.